Шалон, дорогие друзья, Оазис Медиа и община, возвращенная на Сион из города Хайфы в Израиле, приветствует вас. После некоторого перерыва, вот опять мы хотим возобновить с Божьей помощью небольшие разборы и передачи. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с Еврейским Новым Годом, у нас их несколько, и... Они разбиты по всему году. Этот более такой э, начавшийся, обычно всегда говорят о Новом Годе религиозном, который на основании священных писаний начинается в Песах. Но на праздник Труб или по-еврейски Роша Шана, который вдруг стал главой года, э, тоже есть какие-то пояснения в священных писаниях. И я начну именно с них. Хочу зачитать несколько э, слов и первое из слов будет э, в Левитах, 23 главе. Я хочу читать с 26 стиха. Левит, 23 глава, с 26 стиха. Для тех, кто интересуется еврейским подходом к священным писаниям, Левит, 23 глава, это просто календарь муадим, особенных дат, которые Господь дает Израилю. И я понимаю, что через Израиля дает и другим, особенно тем, кто называет себя детьми Авраама, неважно, физическими или духовными, вот слова. «И сказал Господь Муше, говоря, скажи сынам Израилевым в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой» праздник труб. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не делайте и приносите жертвы Господу. Праздник труб. Ну, как я уже сказал, в Израиле есть несколько так называемых новых годов. И так уж получилось традиционно. Этому есть определенная историческая подоплека. Именно это время стало праздник труб. называться Роша Шана. Хотя оригинальное праздник труб и Шофар. Особенное время. Время, когда рог сделанный, обработанный рог барана обычно, или буйвола, неважно, какого-то кошерного животного, и в него трубят. Ну, наверное, это какая-то пророческая такая аналогия того великого шофара, про который написано в Новом Завете, апостол Павел дает такое пророчество и говорит, и при последней трубе, при гласе архангела, «Господь сойдет с небес». То есть мы сейчас как бы трубим, и мы как бы провозглашаем или пророчествуем физически о том последнем трублении, которое будет на небесах. Это факт, что когда трубят шафар, и человек ожидает чего-то, он слышит этот звук, чувствует, как его что-то пронизывает. Ну, по крайней мере, у меня такие ощущения, я слышал от многих такие ощущения. Наверное, так устроил Господь Бог, что что-то в тонах, в герцах, которые исходят из шафара, когда в него правильно трубят, касается нашей внутренности. И концептная идея этого праздника, чтобы мы приготовились, приготовились к следующему дню, к следующему празднику, про который написано в этой же Левит 23 главе, Йом-Кипур, тогда, когда совершались в свое время жертвоприношения и очищался народ Израиля от грехов. Ну, Мы как верующие, с одной стороны, искуплены однократным приношением жертвенной крови Божьего Агнца от всех грехов и суть нового завета или обновленного завета, через который мы сегодня приходим к Господу Богу, суть этого завета, что когда мы приходим к Нему, Он грехов наших не вспоминает более совсем. То есть мы как бы искуплены, можно сказать, так зачем мне эта труба, зачем мне опять пробуждать себя к покаянию? Я хочу сказать, что чисто по-человечески все мы много согрешаем и мыслями, и делами, и словами, и есть чем согрешать, и это как бы дополнительная обновленческая такая работа в нас, которая, как Писание Нового Завета говорят, поднимают нас от славы к славе, то есть от веры к вере, то есть как бы дают нашему характеру возможность исправляться. Мы смотрим в зеркало, мы видим там машеха и видим, как мы не можем попасть в этот образ, потому что грешим, звук шафара, что-то в нас пробуждается. Короче говоря, важный, важный момент. Кстати, интересно, что пророк Иоиль, на которого в свое время ссылался апостол Петр, когда описывал грядущее избавление и излияние Святого Духа, во второй главе рассказывает и, по сути, дает нам формат грядущих событий, где он показывает вот эти библейские праздники, осенние как раз-то библейские праздники. И тут как раз и говорится во второй главе «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на Святой горе моей». Если мы продолжаем читать дальше, то после... Э 13 стиха идет э, обращение к Израилю. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, и он благ». И вот 15 стих говорит. «Вострубите трубой на сегодня назначьте пост объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего, невеста из своей горницы и так далее. И пусть между притвором и жертвенником плачут люди». То есть есть какое-то пророческое указание на грядущее, что «вострубит». Труба на небесах, шафар на небесах, там будут какие-то ангельские провозглашения, возможно, услышат эти ангельские или архангельские провозглашения люди на всей земле и исполнятся и рад Адонай страхом Господним, и последующие за этим события будут какие-то катаклизмы. Естественные, сверхъестественные, мы не знаем. Сегодня, смотря на то, что происходит в мире с нарастающими военными слухами, с последствиями пандемии, мы можем входить в определенный страх, хоть нам Писания говорят, не бояться. Мы верующие знаем, что Господь поддержит, поможет и наставит нас. По крайней мере, так должны мы молиться, не введи нас свои искушение избавиться от лукава. И вот когда вот эта динамика будет раскручиваться, Иаиль говорит, что и наступит момент, он потом говорит, и вы, 23 стих, и вы чадо сиона, радуйтесь, веселитесь. Господь посылает вам избавление на хлебом, наполнятся. Это могут быть и духовные, и физические форматы. До сытости будете есть. И зальет духа на вас. То есть то, что говорилось в формате, Праздника Шаваот, летнего праздника, вдруг в особом глобализме, не только в Иерусалиме, но по всей земле вдруг исполнится. Короче говоря, праздник Роша Шана, особенное время, или праздник Тру, особенное время, когда мы можем приготовиться к тому, чтобы очиститься перед Господом больше. Время читать Священное Писание, время по традиции читать книгу Рут Руф. Очень пользительно, интересно спрашивать Господа Бога, покажи мне состояние моего сердца. Хорошо читать послание Тимофея, там где сказано, ибо наступают дни, когда люди будут злы, непокорны и так далее. И спросить Господа Бога, а может обо мне ты здесь говоришь? Время, когда мы можем сказать, Господи, благодарю тебя за жертву Ишуа. Господи, помоги мне силою этой жертвы ходить в праведности и святости. Друзья, я хочу поздравить вас с Хаб и пожелать вам обновления силы Господней, милости. Я прошу вас, смотрите больше в обетование Божьего избавления, чем в новостные строчки ваших телеграмм, новостных или других каких-то каналов, и давайте Научимся утверждаться в Господе Боге. И я себе этого самого же желаю. Шалом вам из Сиона, благословений.